Ускорение свободного падения направлено всегда к центру Земли и имеет одинаковое для всех тел значение при одинаковой высоте над поверхностью Земли. На широте Москвы, вблизи поверхности Земли, ускорение свободного падения равно 9,81 метра в секунду. Ускорение свободного падения зависит от высоты над поверхностью Земли.